Я турец! Давай, турец! Стой, стой, стой! Минуту еще минуту снимать понимать, понимать. Терпеть минут надо доснять, еще, еще болельщики на поле бегут. На видеозаписи голаты не было. На записи не было. Все возвращаются, да апелляции в течение месяца. 30 секунд. Да ладно, не играет ну, добавить одну конечно. Можешь больше я не завершать? Нет. Да 20 секунд, по идее. Ходить, вперёд, вперёд. Сейчас на заправе светлее смотреть. Пусть играет. Саня, спасибо за обещание, выполнил.